Привет! Чтобы проверить наличие смешанного контента или HTTP ссылок на страницах любого сайта, можно использовать Netpeak Spider. Для запуска такой проверки достаточно ввести адрес сайта, включить в настройках сканирования внешних ссылок, поддоменов, всех типов файлов и нажать на кнопку Start. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы можете увидеть ошибки, ссылки или редиректы с HTTPS на HTTP или смешанное содержимое, если у вас на сайте есть такие проблемы. Нажмите на любую из них, чтобы открыть список страниц, где была найдена эта ошибка. Советуем выгрузить специальные отчеты по этим ошибкам, чтобы скорее устранить их на вашем сайте.